Мысли рваны, там с утра воюют тараканы, бьют по струнам и по барабанам, затянув косяк марихуаны, все вокруг как будто над туманом, даже корни в курсе у дивана, что случилось, я не пил, не пьяный, И сквозняк давным-давно в карманах. Страны, к морю там, где пальмы или аны Укачу я в поисках Нирваны. Через силу дав кату сметаны. Да чая пол стакана, теплым раем наполняя ванну. Это опять несут с телеэкрана Про коронавирусы, майданы Про властей невиданные планы Про снега, вулканы, ураганы Лечат людям головные раны Упакую мысли в чемоданы Укачу в диковинные страны в морю там, где пальмы или а.